Всем привет! В эфире Универ Ньюс студии Валерия Муратова. Итак, сегодня в выпуске. Состоялся визит представителей Султаната Оман в КФУ. Прошла пресс конференция приемной кампании в КФУ. Ролик проекта Громкие рыбы набирает все больше популярности. 25 июня состоялся визит в Казанский университет делегации Султаната Оман. Визит нацелен на продолжение знакомства в научно-технической сфере. Все подробности в следующем сюжете.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 Таким образом, сотрудничество в рамках соглашения, подписанного 25 июня, предполагает развитие и реализацию проектов в области образования и совместных технических исследований. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском университете проходит конференция «Алгебра и математическая логика. Теория и приложения». В ее работе принимают участие ученые из России, США, Новой Зеландии, Сингапура, Китая и многих других стран. Об этом наш следующий сюжет. Конференция «Алгебра и математическая логика, теория и приложения» проходит в КФУ с 24 по 28 июня и посвящена сразу двум юбилейным датам. 125-летию со дня рождения основателя кафедры алгебры Казанского университета Николая Чеботарева и 75-летию со дня рождения заведующего кафедры Марата Арсланова. В конференции участвуют не только так сказать, специалисты из России, но и из других стран. Вот Сегодня как раз был доклад нашего коллеги. Из Новой Зеландии Андрея Ниса, очень интересный специалист, который применяет как раз логические методы к исследованию в области теории групп. На открытии конференции 24 июня к участникам от имени ректора Казанского университета Ильшата Гафурова обратился проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Он отметил, что сейчас математика переживает некий ренессанс и нет ни одной сферы деятельности, которая не была бы в той или иной степени связана с современными достижениями в области математики. Конференция очень интересна, разнообразные доклады, ведущие специалисты в области алгебры, математической логики делают доклады, будут еще доклады. Ну и вообще Казань очень интересный здесь коллектив работает как раз в области математической логики. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Приемная кампания в Казанском федеральном университете уже в разгаре. Будущих студентов интересует программа обучения. Именно поэтому Институт филологии и межкультурных коммуникаций КФУ организовал пресс-конференцию. Подробнее в нашем сюжете. В пресс-центре информационного агентства «Татаринформ» состоялась пресс-конференция о приемной кампании в Казанский федеральный университет. Напомним, что она стартовала 20 июня. В ней приняли участие представители Института филологии и межкультурных коммуникаций во главе с директором Радифом Замаледдиновым. По словам Радифа Замаледдинова, на обучение в институте выделено 365 бюджетных мест и 150 для обучения билингвальных учителей. Билингвальное образование предполагает равнозначное и взаимосвязанное владение учащимися двумя языками что же еще для альпинистов, езде альпинистов и кизи для бакалавриат программу ларна кабулетаевис де димек бар студент абитуриент ларна магистратура га укрга килиушелерне в этом учебном году в Высшей школе национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ будут готовить билингвальных учителей по математике и информатике, истории и обществознанию, музыке, дошкольному образованию и начальному образованию, а также по физике и математике, химии и биологии и иностранным языкам. Мы на проект Томаш Кавашелумей, балаларный окуляровщик, барлыкшагом на республика Апли. Мы на тош, когда изгубили те, дурькие, бишкеков, когда балаларга республика, шугаюк стипендию, то есть стипендию накуляме на пресс-конференции также было отмечено, что сдать вступительные экзамены можно с использованием дистанционных технологий. Прием документов Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тукая будет осуществляться до 11 июля. Артем Тупичкин, Универньюз. В сети набирает огромную популярность ролик с неофициальной рекламой бренда «Чебоксарский трикотаж». Авторами записи выступают казанские блогеры «Громкие рыбы» – наши коллеги, сотрудники телеканала «Универ ТВ». Как создавался ролик и почему он настолько популярен, расскажем в следующем сюжете. Казанские блогеры покорили «Рунет» неофициальной рекламой чебоксарского трикотажа. В сети набирает огромную популярность ролик с рекламы бренда. Авторами записи выступили громкие рыбы. нам поступил э, запрос для создания ролика для конкурса красоты. И ребята его придумали. И нам настолько понравилась идея, что когда по организационным вопросам не получилось его реализовать для этого конкурса, мы решили оставить его для себя. Вот. И очень хотелось нам, чтобы эта идея э, нашла свое отражение, даже несмотря на то, что нет такого определенного заказчика. Сами выступили с заказчиком к себе на ролик. Просто да. решили снять, позвали подруга, э, э, сказали, Йоу, Чебаса тайкаташ, мы придумали идею, дать нам одежду на пару дней, э, на один день. И они нам дали, и мы сняли ролик. Мне кажется, просто была идея ради того, чтобы сделать идею. Вот иногда у тебя есть какое-то такое высказывание, которое ты хочешь. А у нас это было высказывание, сделать такой контрапункт. сопоставить такой абсолютно немолодежный бренд с абсолютно молодежной подачей. В течение двух дней с момента выхода видео оно стало вирусным и распространилось в сети. Особенно пользователям Рунета понравилось выражение «Гучи ют в Китае, чебоксарский трикотаж в чебоксарах». Мы снимали в Юдино. Юдина это идеальное место, чтобы снимать 90-е, потому что там все про 90-е. Там ДК, там люди. Такой. Атмосферу не, не пришлось создавать, она сама такая, да. нас окружала. Мы думали, будет что-то такое локальное, мы, честно, не ожидали, конечно, такого. Да. Ну да. да. Мы не, мы не думали такие, ну, наверное, пойдет по всей России, мы делаем продукт для всей России. Не было такого. Мы делаем, прежде всего, для фана, больше для фана, чтобы наша идея, просто вот, реализовать ее. Все. Рекламу в том числе оценил известный журналист Юрий Дуть. В своем инстаграме он назвал авторов ролика всадниками креатива. А, когда, конечно, Дудь выложил видео, не бегали своими глазам? Ну да, когда смотришь лайки, там лайкают люди, на которых ты давно подписан, твои любимые артисты, там ну, прикольно в тело. Приятно но это видеть, смотреть. В какой-то момент такая волна цунами пошла просто с телеграм-каналом, подписок, пабликов и так далее. Нас накрыло, и в конце были еще Ролик смонтирован а, да. с ретроэффектами. Фоном говорит женский голос, как из советских передач о моде. Кадры с позирующими моделями перемешиваются со сценами кражи клетчатой сумки. Посмотревшие его уверяют, что у них возникает желание купить несколько трикотажных вещей. Каждый, каждый оставил себе три кошки после съема. Да, у нас есть три кошки, водолазки. Мы с удовольствием их носим. Но они реально кайфовые. Да, просто настало лето, и их уже чуть-чуть носить. Чебоксарский трикотаж знал о планах блогеров сделать ролик, но не вмешивался в сценарий съемки, а лишь набдил их нужной одеждой. Вообще, чубаксорские трикоташи не так хорошо пошли с нами на контакт. они дали нам все вещи, которые мы захотели, всех размеров, поэтому э, все в натуральном виде в э, ролике. И после того, как они увидели результат, мы чуть-чуть боялись, поэтому выложили его несогласованным, и это правда. Вот. Они сами его увидели и поблагодарили нас, э, вообще сказали, что классно, молодежно, и им понравилось. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях. До встречи.